Здорово мужики, это несменный человек несменной футболке Я реально сделаю традицию Короче, только в этой футболке буду ролики записывать Я увидел, что вам понравилось Открытие кейсов в CSGO, еще вышел новый кейс Сегодня будет офигенное открытие Мы откроем много старых кейсов, ну как много Ну, какое-то количество откроем и новенькие кейсы Если вам нравится открытие кейсов Counter-Strike Global Offensive, ставь лайк Реально, пожалуйста, ставь лайк Хочется, кстати, отдельно вам респект кинуть За то, что вы прям люто поддерживаете Рубрику прокачки, там не так много лайков Но, по крайней мере, там больше тысячи лайков, Там много просмотров, там много комментов, много очень крутых комментариев, хороших, положительных, приятных Я это все читаю, огромное вот такое вам за это спасибо, я поэтому буду продолжать делать Но лайков все так же мало, чтобы делать прокачку на 100 тысяч, поэтому если еще не поставил, переходи на тот ролик и ставь лайк В принципе все сказал, ролик реально будет бомбезный, мужик, поддержи лайком Тебе не сложно, мне офигеть как приятно, я увижу, что тебе нравится кс-контент и буду делать дальше вещи Не будем затягивать, погнали! Ну что, тянуть не будем, сразу прыгаем в инвентарь, и вот это все изобилие мы сегодня, собственно, откроем. Что тут есть, беглым взглядом посмотрим. Кейсы и спорт в которых можно выбиться... Ой... Так, самое крутое, что можно выбить, для меня это бах. Ну, естественно, особо редкий. Красный глянец неплохо, смирносные кошечки пойдет. А, далее у нас кейсы операции Браво. Естественно, это сегодня мейн вообще история. Постараться выбить огненный змей. Я даже на превьюху этот огненный змей уже, наверное, воткнул, но реально очень хочется его выбить. А, идем далее. Хотелось феникс, но я их не стал закупать. Естественно, новые кейсы с вот этим просто очумелым калашом, который переливается. это просто шикарно. А, дальше у нас из кейсов пум-пум-пум. А, сломанный клык. Почему выбрал? Потому что здесь эмочка под ток информации, статрек выпадет, будет просто шикардос Ну, все, кто не видел, да, тоже осмотрим Посмотреть, Мка реально прикольная а, Идем дальше, у нас одна капсула Которая стоит полторашку Здесь корону можно выбить, ну, то есть вот такая вот тема тоже, надеюсь, получится это сделать Ну чё, затягивать не будем Единственное, ребят, на этот ролик потрачено 33 примерно тысяч рублей Видос реально дорогой Плюсом ко всему это нифига не сайты, то есть здесь окупиться вероятность небольшая Кстати, давай-ка подумаем, давай начнем с красного испорца, чтобы было поинтересней Поэтому, ребят, 30к потрачено, с вас, естественно, лайк и есть момент 30 тысяч, этот ролик со спонсором несменным сайтом по названию WarOp вот, на сайте есть Кейсы, аж прикинь, до 500к Если ты, типа, закинешь, можешь этот кейс открыть И есть кейс за 10 мультов аж Короче, если хочешь на всю эту жесть Посмотреть, в прикрепе будет ссылочка Пожалуйста, также будет реально Очень эксклюзивный промик, потому что они редко Дают возможность публиковать Такие промо на плюс 40%, это Все будет находиться в прикрепе, там же Где же еще, давай пока будем Уже готовиться открытию. ну и все-таки Там же будет промик на прокрут барабана, где До 100к можно вынести, в общем, реально крутой Сайт, если вы перейдете, просто прокрутите барабан по моему промику. Ну, типа, там даже ширп выпадет, ничего делать не надо, просто может сразу его забрать. Это будет летейшая поддержка, потому что одну видят актив, и дальше будут спонсировать вот такие open кейсы. Короче, ребят, просто, пожалуйста, перейдите, прокрутите эту тему. Актив от человека будет. Они такие, вау, круто, давай, дальше кейсы кейске открывать. Это огромная просьба помимо лайка, потому что 30к забашляли. Ну, это на самом деле много. Поэтому, ребят, такая просьба. Перейдите, прокрутите барабан, и я вам вот так вот просто буду благодарен. И дальше будут такие открытия. В принципе. В принципе все, перешел, лайк поставил, можно начинать именно для тебя это открытие Короче, в позу орла садимся, это первый кейс, я надеюсь на статрекбах прямо с завода, поехали Поза орла, счастья, здоровья, удачи, успехов, естественно И это окей, никто не сомневался, это маг, круто Единственное, что мне не нравится, вы почему-то не слышите звуков А не слышали вы звуков, потому что я громкость выключил Так, собственно, давай, браво, также в позе орла Блин, ну просто посмотрим над этот, на, на этот коллаж перед тем, как он выпадет. Ну что, поехали. Статрек «Огненный змей» прямо с завода. Самая спокойная реакция сейчас будет. Давай, в прошлый раз «Океанских пены две выпало. В этот э, лимба черная лимба лимбо», по-моему. Да, «Черная лимба. Ну, в принципе, тоже пойдет. Так, мы по очереди идем. Новый кейс. Калаш с «Эмкой» мне отсюда еще не выпадали. Выпадало много «Авап». Как писали в комментах, это было самое удачное открытие кейсов на Ютубе на тот момент. Там реально много всего надропалось в 30-минутном ролике. Давай еще откроем пару этих кейсов, потому что их сегодня аж 25 штук. Не уходя от кассы, не уходя с поза орла, мы в ней открываем. Кстати, тут очень крутая МК есть. Она, по-моему, армейского качества, к сожалению, к сожалению, армейка выпадает Еще один этот кейс, капсулу я оставлю напоследок, потому что она одна и там самая вкусная Ну что, ну хоть что-то красное, можно сегодня? Ножик, не прошу, что-нибудь красное Да, статрек армейка выпал. давай сломанный клык, их два у меня Кстати, сломанный клык тоже кейс еще стоит по 300 рублей Отсюда было бы выпить приятные перчатки, в принципе, как из любого кейса Авапа, кстати, статрековская путь будет Ну нет, скелет ничего особо удивительного После полевых испытаний Она не такая дорогая, ну типа это АВП Типа знаете, мужики, АВП Пойдет, короче, давай дальше Хочется все-таки перчи 5-7 пролетел. И это вау! Это заносич! Это зано, заносич катастрофа. Статрек дуал береты. Прекрасно. В принципе, не пойдет нифига. Так, красный кейс тоже пока оставим. Давай еще один браво. Блин, я хочу огненный змей. Типа, на самом деле, цель сегодняшнего ролика огненный змей. Кейс тоже нифига не дешевый. Ай, гравировочка пролетела Они, кстати, как мне сказали Сделали, Валва, да? Байтовую прокрутку То есть, типа, тебе могут пролетать Аж нажим, мне ребят говорили Друг мне мой сказал а Я просто не понимал прикола У меня в предыдущем открытии прокатывался коллаж. Ну, в общем, прокатывалось вообще все И я такой, что случилось? Они, оказывается, переработали прокрутку Теперь все стало ясно Главное, чтобы хоть что-то сегодня выпало Ну, пожалуйста, хоть корона с капсул, Но что-то вообще не фартит Мне это не то, что не нравится Мне это совсем не нравится Ну, как-то прям Тускло. Нужно немножечко, немножечко разнообразить и выдать красные. А то от армейки, наверное, все так же, как и я, устали. Будем надеяться на коллаж. Статрек прямо с завода. Я прямо на этом зациклен. Ну ладно, хотя бы не статрек, просто что-нибудь тайное. Давай, и вообще все будет круто. Понял, понял, понял. Снова кейсы ничего. Давай закончим разговор со сломанным клыком. Эмочка поток информации. Да даже закаленная в ну, типа это м -ка. Тоже было бы неплохо. Или ножи. Ножи очень давно не дропались. Потому что я кейсов не так много открывал. Ну, хотелось бы. М -м, закончим с. Ой-ой-ой. Как у меня их много, только красненькие откроем. Нафиг. То, что те у меня на халде лежат. Браво кейсы я вообще никогда не хотел открывать, потому что, типа, они будут рожать. Блин! Ну что это такое? Что происходит? Почему мне в предыдущих open кейсах, блин, везло? Ну вот серьезно, кто смотрел, помнит, да. Там и океанские пены с Браво кейсов выпадали. Ну, что-то сегодня какая-то. Ну, типа, ну, ну, не это я ожидал. Я прям забайтился, потому как в предыдущих открытиях фартило. Просто фартила. А сегодня как-то, ну не то, ну не то Ну не то, что хотелось бы видеть, и это армейский ТЭК-9 Кстати, интересный факт, дорогие друзья Многие аналитики, пока что один, я ВК увидел Считают, что этот кейс будет стоить через какое-то время бешеных денег По той причине, что здесь реально крутой и красивый калаш И я с этим даже не спорю, я с этим абсолютно согласен И он думает, что благодаря этому калашу стоимость кейса через какое-то не близкое нам время, ну типа, взлетит и, в принципе, логика есть Кстати, UMP неплохо Был бы он еще в качестве статрек Но он прям завода вроде бы А, он немного поношенный пойдет Давай сразу прочекаем цену Многим интересно, надо это проверять У меня, кстати, по какой-то причине не грусть сегодня Steam. Он стоит 2600 Ну, не очень круто Вообще не круто Когда мы открывали в предыдущий раз, естественно, они были дороже 2600 это... Такой кейс сейчас стоит 400 рублей Ну, то есть, вот и считайте ну, не так хорошо Ладно, во всяком случае, пойдет У нас еще два браво-кейса Одна капсула и несколько вот таких вот все-таки замечательных кейсиков Ну, не видел я ножей Не видел я тайного Покажи нож Вот реально, знаешь, я все Я прямо верю в то, что мне нож выпадет Браво-кейс, поехали Может, реально огненный змей сегодня выпадет? Ну, вот у меня прям чуйка, что Чуйка, это, это так глупо звучит, наверное По 2000 пролетел Найс А вот это хорошо А вот это пойдет а вот это прям хорошо. Сколько такая зирочка сейчас стоит? После полевок она правда, сколько она стоит. Но она тоже нифига не дешевая. Ой-ой-ой, какая красота! 1700 рублей. Правда, она не купает кейс, но это не армейка, во всяком случае. Это же не армейка. Вот сейчас ржать надо мной будет. Это запрещенная, все верно. Просто у меня проблема с цветовосприятием. Я чуть-чуть цвета, короче, путаю, не вижу, да, вот эта вот история вся. И я не вижу, что это за качество. Калаш пролетел. В принципе, мы с ним, как обычно, распрощались. Он и в прошлых роликах пролетал, и в этом не исключение. Ну, в принципе, дефолт. Так, ладно. Мы едем дальше. Кстати, нужно еще 5 ключей Для этого кейса докупить. Я забыл Может денег не хватить. Я просто забыл Что нужно 5 ключей докупить. Блин Только сейчас вспомнил. Ай-яй-яй-яй -а -а -а -а -а -а -а -а. Это может быть вообще роковая ошибка. Нет, ну по-моему Должно хватить на 5 ключей. Я там оставил Косарь. Должно хватить А вапа, кстати, пролетела Да ну не, не может такого быть, что ничего Вообще не выпадет сегодня. Но пока что Из-за более-менее или такого только Юмп и Зирочка. Больше вообще ничего нет Это, это обидно ну давай, ну калашик, закаленный, тайный. Ну давай, пожалуйста. Валва, ну... Ну елки-палки, ну не пойди. А я больше не забайчу на эту ловушку. Не, ну если, конечно, будет много просмотров, лайков, мы будем открывать дальше. Это будет все вообще в других масштабах, так же, в принципе, как и с прокачкой. Если вот на ВДшку много народу перейдет, они будут уже другие бюджеты выделять <как> человеку. И, соответственно, будем делать контент вообще в разы интереснее. Поэтому, ребят, вот реально на этот раз все полностью и целиком в ваших руках. Ну елки-палки, ну так 9. Но это так, дела не, не пойдут. Нам еще нужно будет 5K, 5 ключей, извиняюсь, закупить. Сейчас, в принципе, мы это с тобой организуем. Ну давай, ну хочешь... Что... Ножик! Я, я вижу нож. Калаш пролетел. И это очень крутой занос, ребят. P250. Пожалуйста, ребята. Мы, в принципе, распрощались с 20 ключами на секундочку. С 20 контейнерами. А это... В районе 10 тысяч рублей. Нам выпадает SG. Сегодня не везет. Всю свою ману я израсходовал на предыдущее открытие. Так, мы закупаем с тобой 5 ключей. Должно хватить. Я очень надеюсь, что хватит. Не хочется больше ничего продавать. Мне не хватает денег. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю, ребят. Мужики, собственно, вот что я придумал. Я решил еще накупить феникс кейсов. Это уже пошли мои деньги. Собственно, те деньги, которые мне скинули в АД. я уже потратил на кейсы. И решил докупить еще. С вас по лайку, потому что уже просто пошли деньги человеку. Блин, если реально в ВД будет много переходов, мы следующий ролик сделаем... Ну, я не побоюсь этого слова, 20 браво-контейнеров. Это будет жестко и интересно. Поэтому, ребят, пожалуйста, лайки и переходы на сайт. Блин, но многие, кстати, писали под прошлым роликом, что, типа, человек, тебе выпало столько авап, ты мог засейвить и уйти в плюс. Но там была реально задача, это не было азарт, там была задача все-таки сделать именно контент, потому что кейс только вышел, и мы сделали 30-минутный ролик, реально очень крутой, очень годный, вот, и поэтому там немного задача была другая. И все-таки, все же, я надеюсь сегодня на нож. Но выпал тег 9. Блин, выпадают ну, не очень скины, скажу честно. Нужен вот здесь Азимов АВП. Я какой ролик это пытаюсь сделать? Тем временем у нас, по-моему, остался еще один Браво Кейс. И выпадает еще один тег. Да что ты будешь делать? Све ну, окей, допустим, на Фениксе мы сейчас всю армейку выбьем. И после этого перейдем уже на капсулу С которой выпадет корона, да, например На браво кейс, соответственно, браво кейс же у нас Да, у нас остался еще браво кейс, у нас остались Новые кейсы, поэтому феникс кейс Мы сейчас всю нашу удачу Здесь нафармим, оставим тут всю армейку Я фастиком пооткрываю С вашего позволения, потому что, ну, давай еще Буквально два кейса откроем фастом Ну, не выпадает вообще ничего, кстати, пульс Пульс это тоже пойдет, и, к слову, я посмотрел Ценники скинов, которые выпали С красного вот этого спортс кейса Они стоят от 360 рублей то есть, скины довольно-таки, ну, дорогие Кстати, треугольник сказал салам алейкум». Понял, нам выпал еще один тег э, Блин, еще последний крайний феникс кейс Зачем я их покупал? Но это контент, ребят Азимов пролетел Да, они переделали прокрутку и все, и типа пульс Кстати, юспик не так уж и плохо Юспик это вообще пойдет, 200, нормально Новые кейсы После этого будет браво кейс Блин, если сегодня ничего не выпадет, это будет тильт ну типа вообще ничего, столько кейсов и ни одного тайного, ну типа ни одного нормального скина P90, P90, не статрек, не особо интересный скин, немного поношенный Он стоит также, наверное, в районе двух с половиной тысяч рублей В этом кейсе крутая м да, я напомню, но она сегодня нам также ни разу не выпала Тут крутая АВП, как я ее назвал в прошлом ролике, Dragon Lords Алиэкспресс Но он тоже ни разу не выпал Она, вернее, ВАПА Я не знаю да я реально всю свою удачу оставил на прошлых open case. Ну, типа, хоть один ножик, М-ка пролетела, да, блин! Нет, это не то, что я хочу видеть. Пойдет, в принципе, ладно, пойдет. Собственно, на следующих кейсах-то мы точно окупимся. Кстати, сейчас выпала ручка. Обычно это бывает какое-то годное. Блин, нет. Реально, типа, когда вот, мы открывали, извиняюсь, ребят, когда мы открывали Браво Кейса, и у меня начинал разваливаться стул, нам выпадало, выпадали океанские пены. И я вот думаю сейчас, а не знак ли это, что браво, с Брава Кейса выпадет Огненный Змей тот самый? Ну или типа отсюда что-то, ну нет, снова Кейса по итогу не выпало ничего, у нас остается Браво Кейс, капсулы и немножечко потом поделаем контракты. Начнем с Брава Кейса. И я надеюсь хотя бы на... Блин, на огненный змей, на графит, графит, это вообще будет ништяк. Вход орла. Счастья, здоровья, заносов, удачи, успехов. Погнали, мужики. Давай, просто один огненный змей. Юспик, эмочка. Ну, не так уж и плохо. Гравировочка. Гравировочка нам выпала. Блин, но она после полевок. Сколько эта гравировка стоит? Давай проверим. Не думаю, что это очень дорого, может, тысячи две. Она, кстати, да, она в районе двух тысяч, ну, типа, 1800 И у нас остается капсула. Блин, откровенно надеяться на корону Ну, наверное, глупо, да, согласись В любом случае пробуем Давай, позорла корону, пожалуйста Корону, корону, корону, ее даже нет нигде Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, знаешь, сколько она стоит? Я сейчас тебе скажу. Я сейчас тебе скажу, сколько она стоит. 19 рублей она стоит. Там, кстати, писали, что типа нет бана, да, у вещей. Ребят, бан есть. Здесь все good. Сейчас мы немного поделаем контракты из абсолютно всего, что выпало. И гравировку в том числе засунем. Просто интересно. Но гравировку чуть попозже. Самое, что я хочу сделать, это крафт из этого. Из. Где он? Где он? Из портс красный. Я потерял скин, прикинь. Сейчас мы подожди, найдем. Вот. Стражи. Короче, поехали. Сейчас найдем. П 90 сюда засунем. Дальше. Подожди, это, это, это не армейка. Это не армейка, я перепутал. Ладно, пойдет. Засовываем, я не знаю, все, что нам выпало, в восход. Гравировку сюда тоже засунем. Нам нужно еще несколько скинов. Тут звезд... А если здесь звездочка, это хорошо или нет? Ладно, я оставлю, что я не знаю, типа, может, это гуд. Нам нужно еще один скин. Но я не хочу. А, экзоскелетки пойдет. Камуфляж, кстати. Достаточно интересно, сейчас будет апгрейд, потому как гравировка, камуфляж и по 90. Давай глаза закрою. Там выпало что-то, нет? Хочу, чтобы что-то было с коллекцией Браво. Там, по-моему, авапу графит можно выбить. Ну давай, что-то годное. Оп! Красная линия неплохо. Качество. После полева. Ну. Ну нет. Ну нет. Ладно, поплачу. Ладно, это не все. Я сейчас расстроился. Я сейчас вообще очень сильно расстроился. Блин. Блин Ладненько, ладненько, ладненько, ладненько У нас были и спорт скины Я не могу их найти, по какой причине Где они? Вот, объемные шестиугольники Это также армейка И я предлагаю сейчас сделать так Засунуть черную лимбу Это тоже был, собственно, армейский скин Я не могу его опять найти, вот он Черная лимба, вот эти все скины Смертенок, кстати, ух ты Тут тоже интересно. Так, мы засунем это все сюда. И вот в таком вот порядке. Есть что-то прикольное здесь? Ну, типа, давай winter offensive. Why В целом. Ну, ямочка. Ямочка. Ямочка. кстати, под Вот я об этой эмке говорил. Она сегодня даже ни разу не дропнулась. Обидно. Ну, типа, она стоит сейчас 500 рублей. Хочется плакать. Давай откроем, не знаю, решающий момент. Просто представь, что сейчас это будет не зря. И выпадет нож. Ну, это будет эпично. Это будет эпик. Да? Или нет? Давай, нож, нож, нож, нож, нож Авапа! Кстати, не зря, не зря Мортис выпал Сколько он стоит? Давай проверим Он немного поношенный Он окупил кейс Ибо кейс решающий момент очень дешевый Авапа также дешевая Круто. Ребят, повторюсь, хотите больше кейсов в КС -ке, лайки и переход на барабан? Все, вот пожалуйста. Ну, я сегодня потратил плюсом сверху свои деньги, ничего вообще не выбил, вообще ничего, еще и контракт не зашел. Ну, типа, ну, такое себе. Всем спасибо, настроение, надеюсь, поднял вам себе и... и все. Себе нет, ладно. Мужики, хорошего дня, вечера, утра, приятного аппетита, кто кушал. Всем пока. Блин, я кельтому, честно.